Всем привет, с вами Ксю. Многие подписчики пишут мне, что тоже хотели бы учиться дома. Но так ли это круто? Я никогда не училась в школе. Поэтому мы с моей подругой Викой, которая тоже ведет канал на YouTube, решили снять два видео. Вика учится в школе, поэтому она рассказывает про плюсы учебы в школе. Ссылку можно найти в описании под этим видео. А я расскажу про плюсы и минусы учебы дома. Да-да, в учебе дома тоже есть минус. Кстати, я не на домашнем обучении, а на семейном. И учителя ко мне не приходят. Итак, приступим. Начнем с минусов. Первый минус – это лень. Тебе лень учиться. Учителей нету, никто тебя не заставляет. Ну, мама там заставляет, но это не школа. И мама добрая. Ты должен быть самостоятельным и учиться. Сам учиться. Это так же трудно, как заставить себя помогать по дому. Мыть посуду, подметать, убираться на столе. Надо себя заставлять. Второй минус – это друзья. Когда учишься дома, никто с тобой рядом не сидит, не с кем поболтать, на переменах побаловаться. Хотя на переменах можно и выйти на улицу, но все в это время в школе. Поэтому я хожу на ИЗО и в театральную студию, не только потому, что мне нравится, а еще пообщаться. С подружками получается общаться только тогда, когда они сделают свои домашки. А до вечера они не всегда успевают. Ну, либо на выходных. Хотя не всем везет. Не у всех и в школе есть друзья. Некоторые классы, как мне рассказывали, просто ужасны. И еще один минус. Или это плюс? Наверное, для кого как. Но я люблю проводить много времени с родителями. Они рассказывают много интересного, учат не только школьным предметам, но и учат меня стать успешной в жизни. Теперь плюс. Первый плюс – это свободный график. Просыпаться можно в любое время. Когда-то я ходила в детский садик и помню, как трудно вставать рано. Особенно, когда не досыпаешься. А если тебе еще и учиться надо? Ужас. За уроки тоже сажусь, когда удобно иногда проще заниматься по утрам, а иногда по вечерам. А если в какой-то день не нужен выходной, я просто беру и отдыхаю. Мне не нужно отпрашиваться или нести справку, если болела. Второй плюс место учебы. Если ты учишься в школе, то весь год, кроме каникул, тебе нужно ходить в школу. Всегда в одно и то же время и всегда в одно и то же место. Если поехать в отпуск, то только в каникулы. Ну либо договариваться со школой, но ненадолго. Моя семья может Поехать в любое время, куда захочется и я могу не отрываться от учебы Главное, чтобы был ноутбук, интернет и мои мозги Третий плюс Окончание школы На домашнем обучении можно изучить школьную программу раньше И если, например, физика интересна То ее можно изучить уже в третьем классе Четвертый плюс. Своя программа. Если математика дается сложнее, чем русский, и кто не осуждает, и можно спокойно подтягивать ее. Если русский легкий, то можно изучать за следующий класс. Скучно не бывает. Ну и то, что не относится ни к плюсам, ни к минусам. Все возможности точно такие же, как в школе. Если хочешь на Олимпиаду, попасть можно. Если хочешь на мероприятие, тоже. Оценки, конечно, тоже получаешь. Хоть в школе, хоть здесь. Вроде оценка одинаковая будет. И спортивные секции никто не отменял. Цирки, театры, музеи доступны. Их всегда можно посетить, даже в учебное время. Аттестат о среднем образовании, на домашнем обучении и чем не отличается от обычного. И ЕГЭ тоже нужно будет сдавать. Так же, как и все. Обязательно посмотрите про плюсы и минусы учебы в школе от Вики. И напишите мне в комментариях, смогли бы вы учиться дома. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если любите путешествовать. Пока-пока! в школе на беременках ты можешь часто со своими одноклассниками, делиться с ними. Рассказывать им смешные анекдоты и посмеяться даже it's просто по Второй плюс it's... это все.